Начало мая Красные глазики, как слезы Тех далеких страшных лет И ветераны, праведные леки Особенно которых больше нет да, опять подходят даты и Эдди, я почему-то чувствую вину. Все больше забиваются о победе, все меньше вспоминают про войну. Никто из нас за это не в ответе, и сам с собой веду я разговор. Так много было войн на белом свете, так много уже лет прошло с тех пор. Идут по телевизору парады и в фильмах городах. Тем, кто остался, раздают награды. И кажется, что было так всегда. Война еще исчезнуть не готова. Те годы миллионы личных драм. А потому давайте вспомним снова Тех тех, кто подарил победу нам. Когда гулять на майские поедем, Веселые, довольные вполне, Давайте скажем что-то о победе, и вспомним хоть немного о войне.